сколько времени нужно практиковать годы чтобы удалить негатив ежедневно на протяжении 60 дней как достигнуть результата перестают мучить там курение как-то исправляется жизнь вторая часть когда вы даете первую степень некоторые коды для удаления негатива удаления врагов страх удаления везения я знаю первые коды читаются закрытыми глазами можно и первые и вторые читать с открытыми глазами Могу ли я нарисовать символы, которые вы даете на ступени 2000 с золотой ручкой на желтой бумаге? Да. Можно ли с ними работать? Да. Практики, которые должны представлять что-то символы, что-то другое, как долго мы должны это представлять? В течение нескольких секунд или нескольких, нескольких секунд? Но ну, не менее двух минут хотя бы. Вообще, читайте код и старайтесь вспышками вот так вот представлять, создавая вот такую ментальную энергию. Она реализовывает или она создает потом механизм, который принесет это в вашу жизнь.